Друзья, решили мы заехать с Анькой в гости по дороге к Кальшанскому Александру. Вот у него пасека, они как раз смотрят ее. Это с дороги вид, он сейчас нас идет встречать. Сейчас мне даст дыню, что я тут снимаю без разрешения. Видеооператор сразу. Привет. Вас встречает Александр Алчанский. <laughs> Следующим силоводом Привет, Саш, Иван Фабро Привет Будем знакомы Знайомый Снимать, тоже. снимать работе А как жарко в костюме, скажите Снимать можно или нет? Да, <laughs> можно А, ну все, э, нормально Не жарко, а то, что здесь Я закрываю э, термуху И а, получается, термо... вода сразу Вообще отлично Терма, В термухе да. нормально, да? Терма, Терма, так а, так. Без а без термухи было бы? жарко А без термухи оно прилипает Ветер подул и, короче, это ну, не очень комфортно. Одним краечком, да? Можно? Конечно, заходим. Я, кстати, могу на другий точок, мы открыли в этом уже. провести, там без фальши стоять. Тут не поделиться. Саня, вы забираете корпуса смену, да, на откачку? Нет, вообще, это я, мы привезли только. Звезли, я сейчас их более-менее формую, так, десь по четыре корпуса, залишаю. И будем уже закармливать сейчас, будем готовы. Что такая там? Бушевая? Красотища! А подход? Ты видел на каждом улике клеймо? Видел, Тут я... Подход я... вообще просто я не знаю, это не то, что там я... Ну у вас на уликах? Да. Да. А у меня на спине. А! Саша! А клеймо целое, ну, полностью, или по Букино? Нет, целое. Одна, одна а но... Приезжай на пасеку, чтобы просмотр пасеки, надо платить гроши. Пожалуйста. Да, он дивится. Да. Хабар, хабар. <с Хабари выруть друг у друга. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восьмирамочные корпуса. Ольшанский. Смотрите, каждая рамочка с номером телефона. А номер телефона показывать можно? Можно, сказали можно. Смотрите, друзья, сколько все продумано. Саш, а электро или газ или в печку? Все, я я понял через это. Саша, а какие пчелки, вам? Рыженьки. А там хай сами думают, чебак вообще итальянка. Да, каждая рамка. Ну подход. А что делать, если вдруг телефон поменяется? А все. Не, ну це, конечно классно, это бомба. А полностью и на втором точке восьмирамочной, да? А чё так? Чего они все без Бесфальцеве? вот просто у меня вот... Нет, ну это я знаю. Чего сразу без пальцев не делать? У меня полностью пасика без пальцев. А то, что да? мы хотим... их, и получается, а, что все. мы думали, да. что они будут рассыпаться. А цей этот год, как мы, мы попробовали без вони они практически они, ну, рассыпаются, разъезжаются. Ни ну, ну, поним... один за этот период, что мы, мы дважды переезжали, и взялись уже сюда. И ни один не, как бы, не выпал. соседи на жалуются нормально красота солнечная батареечка ну как это все пчелки летает хорошо на поддонах по 4 ну тут вот система одна. все кстати кормушка я я понял. Лучше не я, Нет, я... я... Получается дно, дно полностью на 4, э, на 4 улья. Вот смотрите, сюда у нас заходит улей. То есть дна как такового нету. То есть корпус стоит на брусочках, чтобы не ездили. И снизу снизу решетка, сетка. То есть вот такое дно сделано. Крыша, сетки он видно валяется. Ну, короче, класс костюмчик. Ваня, ты видал не, я не, не. Дадан да да ага. Видал Америка? Америка. так глянь. О, вас... Да я, не, ну так на по весу... Вообще, да? Вообще, ну я не чувствую, что, там ну, что там Так, ну, вот, ну все, и... друзья. Мы были Александра альшанска На эксклюзивной Да. Нам... <соцентрична> <соцентрична> да. подходом тоже, кстати. Друзья, это мы приехали на второй тачок Саши. Точно так же огражден, красиво, по-хозяйски. Да, Тут, Тут подходы, говори. Ты сравни только у Вальшанского забора и у Пасечника. У Пасечника и... стахетник. А у Фавросиф РБУшный. Это этому стремиться, а? Тут вообще все ровненько. Участок поровнее. Да, тут участок, участок ровненький, да. конечно. Тут уже без фальц, да, полностью? Да, так ты, клятье же, улицы без фальса там а хоть Такие улики делают. Тут Украина. И, да, тут ровно. Блин, подкуп какой, подри. Блин, тут трошка выкруче и пеш, але не так як. Э, вот. Не, они более стабильны. Что я тебе скажу. Завидуйте! О, вот, самое честно, завидую! Завиду Сделай вот. зависть. Потому что... Осина, да? Чему а, ну, ему... На... Осина, ну на... не сосна это точно. Не на сосна. на сосну. Ну дерево такое, на осину похоже. Он что поревнять цей корпус. Да, да, сфаль... да, да, да. И фальсовый Ну. Повесь. -по -по да, что по весу, что по... Товчина, дерево. Под заказ клеймо делали? Ну просто я смотрю, что оно выжигает как-то, ну... Туда прям, ну, ровно. Тут вес чуть меньше. Ну это просто больше прижали. И сколько тут на тачке? Если так быстро мне не считать. Краска, краска, краска. Пищевая, да? 6. 35. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 5, 7, 35. Так, Короче, сотня тут есть? Тут, да, тут да, больше. Табильше. Просто я чтобы насчитать. 120 точно. Вот чем мне нравится, что можно территория небольшая, а на поддонах хорошо вместить количество. И еще знаешь, что мне понравилось? А скажи мне, пожалуйста, Сани, удашь улыки одни есть фальц, другие без фальц. За дальним без фальц. Только без фарти, да? То есть от тех а уйдете со временем, да? Ну, да. чтобы один был Останутся. меня, Ну, это просто сейчас, чтобы на найти клиента. Просто такая партия была. Какой фосфор ну, то. Э, как -то, Somebody... как -то 1962... Ну, это... А, да какой кирпич? Нет. Которые у меня, клееночки, тут мне не нужны. Allez. Номерочки какие, симпатичные. Ну, это эксклюзивный подход. Панерка. Там пенопласт. Да? Mm. Ну. Здесь, короче, ничего да, нету, сразу пенопласт, правильно? Да, пенопласт. И, и я в тему рутина даже на большей стерлянками стою. Я вот так просто встал. А вот через... днище, друзья, смотрите, четыре улья уже готовые. То есть сразу дно на все четыре улья. Сетка и сюда пчелки заходят. Где-где? Где? В Где? Да, это в чтобы корпуса не Да. У них такие защелочки. Ага. А это для... Э, за, за, за, задвижка. Да. За, за это, чтобы все. А в канадце просто стоит, чтобы ну, да, туда-сюда корпуса не, не ездили. Так, ну классно, конечно. Сашке спасибо за то, что нас принял. Себя в гостях. Заезжайте, буду это Все, друзья, поехали мы дальше. Он хочет, Александр Пасечник, два слова сказать о пасеке. Да, ребят, ну одно, то, что есть люди, пчеловоды, открытой душой, это уже в нашей жизни большой плюс, потому как, ну реально, не каждый человек пустит себе во двор. Конечно, я лично никого бы не пустил бы и не показал бы и не открыл елочка А да, это что-то от погрузчика продыка, да? Да, да. Мне, мне просто что не нравится, что у каждого пчеловода свой подход. Вот кто-то вот так, кто-то так. вот У меня пасека да. стоит все расставлено да. далеко, косить надо. Тут все компактненько, кто-то видишь на поддонах, днище, то все. Саша, а пыльцу не собираешь? Нет. Класс. Ну все, жмем руки, Сашки, Сашки, все, друзья, поехали дальше.